Цветом грязноватым цветом неба избавишься от белого. Возьмешь жидкость, возьмешь белила, сделаешь сметанный замес. Возьмешь голубой, возьмешь коричневый и он стал грязноват, да? Цвет неба несколько грязнит. Не хватает коричневины, добавила. Полностью избавишься от белого. Поярче будет в тех местах, где светится, а небо оно должно стать неким фоном этой яркости. Хорошо? Итак, ты видишь, коричневизны очень не хватало, и я ее сейчас насыщаю. Вот таким светиком избавиться от белого. Да, спокойно упаковывать. Возьмешь синьку и раздавливая краску, натащишь ее сюда. Натащишь синьку Штрихом и удавливаем ее Хорошо? Угу. Вот она где находится Вот она вот Возьмешь голубинку Вместе с сининкой Начнешь выстраивать Вот эти высотки совмещая их вот такими мощными захватами мастихина с более темными, более светлыми, с более темными. Вот такие, вот такие, вот такие, вот такие появятся столбы. У этих столбов потом появятся подштриховочки, вот такие. Выстраивая Геометричность, геометричность. Домов. Потом у них появятся неосвещенные этажики, неосвещенные. А потом появятся и освещенные. Это будет оранжевый. Разбел оранжевого. Ты видишь, буквально этажики, вот такие сегментики. <реку> частично ты будешь с ними вот так расправляться, частично вот так и отделять. Частично ты будешь маленьким мастихином делать фрагментальные укладочки. Прикольно? В том числе можно и темные глубокости показать окон. То есть, у тебя будет разнообразие укладок. Вкуснятина? Ой, только не факт. Что будет? Кроме этого, в конце появятся звуки вот такого характера. Они тоже будут наполнены содержанием. И вот такими лучами. Потом, когда нарисуем этой архитектуры слоним ее лучиками Здорово. давай ровненькими они станут постепенно не торопись их сильно э, усердно равнять вот например здесь дом только строится угу. вот я его взяла набрала темный его его скелет еще недостроенный. достроенный набрала набрала и у тебя появилось строящееся здание. Прикольно? Да. У него даже макушечка чуть-чуть торчит за пределы. А здесь у нас должно было бы остаться цвет неба, который ты немножечко съела. Пальчиком можно такие вещи отредактировать. Хорошо? Да. Голубой Плюс коричневый будет тепловатый цвет, а заодно и темноватый. Такие дома там тоже есть, правда? Mm -hmm. Есть дом, торец его смотрит в ту сторону, уходящий, а другой торец смотрит на нас, правда? подровняло не надо слишком точно главное, чтобы это было красивое пирожное из домика или вот, например, другой характер укладки такой же, как здесь но наоборот будет светиться например, вот эта часть и сам характер вот, мастихиновой укладки похож на идею дома. Mm -hmm. Потом в дальнейшем тебе достаточно будет дополнить ее, этот домик дополнить светящимися оконцами, подрезать, может быть, разделить, mm -hmm. поняла юмор, да? Mm -hmm. наполни содержанием. Mm -hmm. Ну эти же дома темнее, чем небо. Смотри. Yeah. А чего они у тебя светлее? Можно и желтый, кроме коричневого, добавить. Сначала передавить. Передавить. Хорошо? Или сначала даже сбрить, потому что мешает. А потом насадить и передавливая уложить. Но они должны стать темнее, чем небольшое. И небо все-таки немножко пооставить. Совсем ты его съела. У тебя была кисть, которую ты набирала. Ты ею перемелишь и вернешь небо туда, где ты перебрала. Хорошо? Mm -hmm. Если мы смотрим на дом снизу, то дом вот по такой траектории идет. Вот по такой. А не по такой. Вот эта для меня, вот эта геометрия, она всегда вообще никак. Когда мы видим дом сверху, мы видим его <звук> вот этой галочкой. Угу. А когда мы видим дом снизу, то галочка становится вот такой. Угу. Вот Сценарий. этого угла. Угу. Здесь в основном на уровне глаза, поэтому в основном ровно. И эта сторона ровно, и эта. Но у этого, который поднялся, изменить направленность. Хорошо? Mm -hmm. Вот эту решеточку дополнить. Сам дом может быть, например, здесь освещен чуть-чуть. Да, вот очень темно получается. Все такие мрачные цвета. Нет. Сказала. Ты же как раз... Повторяешь, ты со своим немрачным цветом э, заслонила небо э, белыми домами. Нет тут белых домов. Есть, как же. Вот прям совсем светло. Сам дом темнее, чем небо. Светики на нем светлее. Угу. Посмотри. Ну, да. Ничего не перепутал? Поэтому когда ты накидаешь вот этих огонечечков У тебя мрачность уйдет Но сначала нужно накидать отставы, Поняла? Угу. Не будешь больше? Не знаю Вот эти уходящие дороги Можешь сразу дать настроение уходящего Хорошо? Угу. Потом позаслонить это уходящая краска себе натаиваешь. Домами. Мелкими домами. Если там у нас небоскребы, то здесь дома мелкие, но заслоняют эти дороги. Прикольно. Между домами происходит... Вышки светок именно на на земле, то есть это не окна, это освещенности на земле. Есть там такие? У нас дорога есть? Ты вот сюда смотришь да. и находишь дорогу, которая есть. Угу. Смотри, как отражение в стекле формируется, эффект множества. Ты согласна? Я очень согласна. И он, будучи, будучи геометричным, дает эффект города. Угу. Ты согласна? Да. Что все дело в правильной тональности, в угу. вспышках света и в геометрии укладок. Ладно? Давай. Масло на хлеб ножом. Коричневый голубой, ой, розовый голубой. Дом сопровожден снизу, аж до ухода вдаль. Темнотой, которая тоже чуть-чуть хочет быть отраженной. Очень много вещества наложила, больше старайся такого обилия вещества не класть. Некоторой раздавленностью пользуйся, раздавленностью ну, краски. Раздавить, наверное, да? да. Идея геометрии дома, камней, из которых он слеплен, Тут не надо сделать так, чтобы было однотонность, старалась делать однотонную. А зачем однотон? Там как раз нет однотонного. Светлый угол, да? Чуть-чуть. Темный уход в эту сторону от светлого угла. Есть такое, да? Сейчас они не слетают. Ну, тогда смотришься, найдешь. Нет, там да и найдет, не могу понять, как видишь, такое. Линейка этажика, которая уходит, смотри, mm -hmm. уходит по вот такой траектории вдаль. Смутно вот, и геометрично. Mm -hmm. Разок себе поддавишь, mm -hmm. балкончик. оконцы ряд оконец уходящих вдаль ты видел каким образом я положил? короткий брикетик длинный брикетик там был короткий теперь длинный и геометрично да? Можно я попробую посмотреть? Давай. Потому что я тут, тут херовец, но... <смех> вот так вот и правильно делаю, да? Только очень много их Вот так вот? Да. А Только без уклона не падательный уклон, а, на... а ровный. Ровный уклон. А это вот такие, пол -пу -пу такие, да? Угу. Хорошо. Ну, что дальше делать? Ну, здрасте, перед тобой карта-схема чего делать? Я вот чувствую. темней, вот нет, светлей, нет, вот голуб. красней, вот синей, голубей. То есть, ну, нет, тогда, я... тогда нет, тщи. Нет. Смотри, здесь в домах этих отражаются, отражаются дома другие. Угу. И это тоже можно показать, как оно там и есть. уходит в синьку в голубинку центра смотри я рисую практически пятна да смотри но конструктив пятен подглядываю оттуда огонечечки огонечечки внизу на, на земле они как бы еще и отражаются и как бы пляшут есть там такое у них усиливаю желтоту и белизну этих сначала розовый положил да Есть ощущение улицы. Над домами, смотри, более голубо. Mm -hmm. Эти же домики более голубо. И уже не так противненько, да. правда? Ну, все равно еще осталось... Согласен По-моему, ты просто не докидала еще световых вот этих звуков, поэтому тебе кажется, он противный. Хотя звуки укладываешь технично. Смотри, светлое на светлом. Я высветлил mm -hmm. и еще добавил светлого. Зазвучало пятно? Да. Какие? Ну методом щупа, потому что это не конкретные какие-то технически совершенные укладки, это звуки на удачу. Ты согласна? Да. Что это было на удачу, помните? Бирюзовенький можно задействовать. Вкусненько? Да. С желтотой его можно задействовать. Вот, К тому же, что у нас еще очень много этих полосочек. Полосочки здесь очень многое оформляют. Очень многое оформляют. Чтобы эту решимость на, на полосочку произвести, может быть стоит потренироваться сначала вот здесь, проводить по соседству, на палитре. А потом уже прийти и сделать это на местности. Логично? Да. А нервы мы как-нибудь потом осветим? Зачем? Ну, как-то, чтобы они тоже немножко. Да. Ну, чтобы не переборщить со светом, потому что там небо довольно темное. Нет, нет, там прямо светленького нет. Там, если есть светленькое, то в каких-то вот таких местах. Можно потом кистью будет отогнать чуть-чуть. Темноты? -чуть. Mm -hmm. Да? Да, да, да. Лежачий холстую кистью, mm -hmm. отштрихающейся, что вырывающийся оттуда свет а здесь можно с оранжевинкой зайти есть там такое, да? сначала надымить, надымить, надымить а потом заслонить архитектуркой Еще один способ укладки сегментов вот такой. Mm -hmm. Если хочешь, добавлю mm -hmm. и его. Почему чего-то не хватает, почему не пойму? Как-то жизненно. у меня. формируется площадка mm -hmm. как бы линии горизонта, правда? Mm -hmm. Так, а этот дом у нас, что это с ним? Здесь они ровненько, а там начинают загибаться в обе стороны Не так сильно не так. В этой картинке угол уклона не такой сильный Вот так хорошо, здорово. Вот сразу уже зеленый. Вот с этим домом тоже нужно что-то сделать. Примерно так же может поступить. С какой-нибудь стороны его оттенить или отсветлить. Не было какой-то печальной совсем. будет нарезанный снова вот смотри появляется угол дома богаче стало пятно да. Да? Да, да да ну и там тоже самое, mm -hmm. как то же самое как-то так